Всем привет, сегодня мне пришла посылка Первая посылка из Китая Вот такая вот маленькая упаковочка Всего лишь, как написано 210 грамм. Код, имя, фамилия И куда нужно привести С другой стороны Тут должны были отметить что, это, что там Находится на самом деле Так, ну как видимо Забыли Ладно, продолжим Открываем потихонечку упаковочку так. А, первое, что там лежит, это картридер, флешка картридер. Вот как я так понимаю, не задумались это все упаковать. Ладно, так открываем. Вот такую вот флешечку маленькую представляет это все. Картридер Алина, он USB 2.0. Так. Ну, все это дело втыкается в компьютер. Сначала втыкаем адаптер, адаптер сначала втыкаем, а, и потом втыкаем сразу все в компьютер. Или можно просто засунуть флешку microSD задний разъем. Сейчас я вам посвечу даже вот. Так, ну, ладно, убираем это все в стороночку. Второе, что там лежит, это, это флешка и адаптер. 8 гиговые называется гума. сейчас мы это все будем раскрывать так как бы это все раскрыть бы нам ладно так они скотчем тут все видимо заклеили очень хорошо китайцы не пожалели скотча так пробуем открыть так все открываем потихонечку это достаем дело так, первое, что у нас тут есть, это адаптер. Так, но ну он обычный, как и все остальные. Так, ложим адаптер, убираем это, достаем флешку. Так, китайцы ее приклеили очень хорошо сюда, приклеили скотчем. Так, ладно, убираем это все дело. Так, вот такая вот флешечка microSD. Как я еще раз говорил, название у нее гума. 8 гигов. Так, будем проверять картридер. Так, смотрим. Так, берем адаптер. Где адаптер? Вот он. Втыкаем флешку microSD в него так, смотрим куда это тут это все дело втыкается сюда что сюда так да, стоп э, вроде, ладно потом с адаптером попробуем так, втыкаем сначала просто флешку microSD сюда так, сейчас проверяем сейчас я вставлю его в компьютер вставляем сейчас это все в компьютер так. так, оно у меня упало. Сейчас я понимаю. Так. Ладно, втыкаем это всё, делаем компьютер. Будет ли работать, проверим. Так. Так, написано устройство. Не опознано. Кому не видно. Так, пробуем. Заходим в мой компьютер. Так. Вот, съемный. Вот. Окей. Так, просмотрим. Открыть папку для просмотра. Вот у нас э -э, уже тут что-то есть. Так, ну это чисто а, ну, настройки, я так понимаю. Так. Ладно. Смотрим дальше. Так. А... Так, это все называется съемный диск L. Вот. Съемный диск L. Так, ладно, закрываем. А, сейчас я все покажу, как а, работает это все с адаптером. Сейчас я ее достаю. Достаем флешку. А, втыкаем в адаптер. Сейчас проверим, будет ли это все работать. Втыкаем адаптер, как я понимаю, вот сюда. Так, так, так. Втыкаем, это все в компьютер. Так еще раз. Угу. А, все. Обнаружено новое устройство. Так, все хорошо, все работает. Диск L. Так. А, сейчас я вам еще раз покажу, чтобы убедились, что это все работает. Сейчас. Так. Вот. Опознано новое устройство. Так, видите, у меня выдает, что новое устройство обнаружено. Так, ну и вот. Появляется и название этого диск L. Так, съем диск L. Так, все. На сегодня закончилось. Так, подписывайтесь на канал. Я буду скоро добавлять новые видео. Новые заказы с Китая. Всем удачи. Всем удачи. Пока.